Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео с вами я, Пашкивич Анна. И сегодня я рассказываю о рецепте витаминной смеси, которая направлена на очищение кровеносных сосудов. И перед тем, как приступить непосредственно к приготовлению витаминной смеси, хотелось бы буквально пару предложений сказать о том, каким образом у нас засоряются кровеносные сосуды. К сожалению, наша жизнь она не всегда проходит под эгидой здорового образа жизни. У нас идет постоянное накопление плохого холестерина и уже с возраста 10-12 лет, если мы обратимся к различного рода научным исследованиям, то можно найти информацию, что уже идет накопление различного рода жиров, которые откладываются в сосудах сначала в виде жирных полосок. Затем, по мере взросления и старения организма человека, жирные полоски постепенно превращаются в холестериновые бляшки. Впоследствии холестериновые бляшки закупоривают наши кровеносные сосуды, препятствуют равномерному перемещению тока крови по организму, питанию различных клеток, органов, систем органов. И самое плохое, что может произойти, это... В месте разрыва холестериновой бляшки образуются различные тромбы, которые впоследствии ведут к негативным последствиям и, к сожалению, к летальным исходам. Поэтому очищать сосуды крайне важно и необходимо, как минимум вести это систематично и не реже двух раз за год. И для того, чтобы грамотно составить витаминную смесь для очищения сосудов, необходимо подобрать такие компоненты, которые будут воздействовать на холестериновые бляшки, которые будут их растворять, выводить. И которые будут также способствовать быстрому восстановлению поврежденных участков, от которых будут отрываться холестериновые бляшки. Поэтому в этом видео я предлагаю готовить витаминную смесь из следующих ингредиентов. Первый и важный компонент витаминной смеси, который будет очищать нашу кровеносную систему, это чеснок. У чеснока есть такое эфирное вещество, которое носит название алицин. Именно алицин активно растворяет холестерин. Также холестерин будет помогать растворять второй компонент нашей смеси, который называется лимон. Помимо этого лимон содержит повышенное содержание витамина С, который стабильно сохраняется даже при длительной пятиминутной термической обработке. Это важно, поскольку мы нашу смесь будем готовить из кипяченой воды. Третий ингредиент для нашей смеси это имбирь. Имбирь будет понижать давление в кровяном русле, будет оказывать противовоспалительное действие и будет выводить те свободные радикалы, которые также ввиду образования холестериновых бляшек накапливаются в нашей кровеносной системе. Четвертый ингредиент витамины смеси это мед. Мед, как известно, состоит на 20% из воды и на 80% из углеводов. Именно углеводы будут повышать энергетический потенциал клеток и будут способствовать быстрому заживлению тех участков, от которых будут отрываться холестериновые бляшки. Все это мы будем растворять в пятом компоненте, который носит название вода. Возьмем четыре пять лимонов среднего размера, промоем их. Обязательно ошпарим кипятком для того, чтобы снять с кожуры восковой налет. Также удалим семечки и перетрем лимоны, например, через мясорубку или натрем их на терке. Также можно их мелко нарезать. Корень имбиря возьмем сравнительно небольшого размера, длиной 4-5 сантиметров среднего диаметра. Также можем его перетереть через мясорубку или натереть на терку. Соединим с имберем наш чеснок, который также измельчим, и мед. После того, как все ингредиенты будут измельчены, соединим их в трехлитровой банке и зальем двумя литрами кипяченой горячей воды. Будем настаивать нашу витаминную смесь на протяжении нескольких часов, и после чего она будет готова к употреблению. Для того, чтобы почувствовать очистительный эффект сосудов, необходимо принимать эту витаминную смесь на протяжении как минимум двух месяцев. Но в первые три недели рекомендовано принимать по 100 мл данной жидкости два раза в день. После трехнедельного двухразового применения необходимо сделать недельный перерыв. И затем на протяжении еще одного месяца принимает нашу витаминную смесь из расчета один раз в один день. После того, как вы закончите полный курс приема нашей витаминной смеси, обратите внимание на изменения своего организма хотя бы на внешнем уровне. В частности, обратите внимание на то, как посветлеют ваши кожные покровы, на то, как уйдут, возможно, отеки с ваших нижних конечностей, на то, как... Станет значительно теплее и рукам, и ногам, у которых, возможно, до этого было нарушено периферическое кровоснабжение. Ввиду уже достаточно большого количества холестериновых бляшек. Надеюсь, вам этот рецепт поможет оздоровить организм предстоящей зимой за просмотром видео на канале Процветок. Оставайтесь с нами, не забывайте про подписки и лайки. До новых встреч!